Доброго времени суток! Я Игорь Черноусов, приветствую вас на своем канале. Это шестая видеоинструкция о программе SMM Комбайн, программе, которая автоматизирует работу в социальной сети ВКонтакте. В этой видеоинструкции я расскажу о том, как собрать вашу целевую аудиторию, как в программе SMM Комбайн реализована функция парсинга. Друзья, если вы занимаетесь рекламой, если вы продвигаете что-либо, то залогом Успеха ваших действий является правильный выбор целевой аудитории. Если вы ошиблись с вашей целевой аудиторией, то все ваши результаты сводятся ну, практически в ноль. Программа SMM Combine, конечно, не поможет вам с определением вашей целевой аудитории. Это ваша задача. Вы сами должны понять, какие люди вам нужны, каким критериям они должны соответствовать. Программа SMM Combine позволит вам собрать эту целевую аудиторию по заданным вами параметров Парсер в программе SMM Combine очень хороший. Он работает с, с множеством параметров, позволяющим более четко определить именно нужных вам людей. Результаты парсинга получаются в очень удобном виде, чистенькие, не требующие никакой дополнительной обработки. И SMM Combine собирает ну, практически всю информацию о вашей целевой аудитории. То есть не только адрес страницы, а также Skype, телефон, Instagram и так далее. Я вам покажу на конкретном примере. В самом комбайн 4 парсера. Первый позволяет собирать вам людей по заданным критериям, второй собирает сообщество. Третий собирает участников сообщества. И четвертый собирает друзей. Опять же по заданным вами критериям. В этой видеоинструкции я расскажу о первом парсинге сбора людей. Все парсера не собирают собак, то есть не собирают заблокированных клиентов и не собирают дубли. После выгрузки результатов сбора вашей целевой аудитории все ваши контакты будут уникальны. Пожалуйста, об этом помните. Это одно из очень хороших достоинств вот этого прекрасного парсера в программе SMM Combine. Я раньше пользовался разными парсерами, но возможности парсеров, которыми я раньше пользовался, они просто меркнут, блекнут перед возможностями SMM Combine. Это, поверьте, не реклама, это мой личный жизненный опыт. Итак, как же нам собрать людей для того, чтобы собрать людей вам необходимо вот в это вот поле где у меня сейчас находится одна строка вставить адрес поисковой выдачи из контакта в котором отобраны нужные вам люди по нужным вам критериям вам для этого необходимо перейти в контакт выбрать Люди, вы можете, конечно, в поисковой строке написать какое-то ключевое слово или какой-то ключевой запрос, по которому вы будете отбирать нужных вам людей. Но, как я уже и говорил, я для демонстрации работы SMM Combine буду решать свою конкретную задачу. Я буду собирать целевую аудиторию для продвижения языкового центра ⁇ Полиглот ⁇ который расположен в городе Ворот. То есть мне не нужно писать какие-то ключевые запросы. Мне необходимо собрать людей, которые живут в городе Воронеже. И что я для этого делаю? Я перешел на люди ВКонтакте. Для этого вы можете использовать любой аккаунт, который у вас сейчас есть под рукой. Я использую свой основной. Никакого вреда тут не будет, не думайте. Значит, выбираю страна Россия и выбираю город Воронеж. Обратите внимание, мне сейчас контакт нашел, что в Воронеже. контактом пользуются 683 тысячи людей. И по большому счету я мог бы сейчас взять вот эту вот строчку, которая у меня расположена в адресной строке моего браузера и вообще-то взять ее и скопировать в парсер людей программы SMM комбайн То есть вот что-то подобное я должен был сделать. Но делать так я вам не рекомендую по двум минимум причинам. Значит, причина номер один. Вот собрать всех людей в одну большую кучу, это, мягко говоря, не лучший вариант для дальнейшей рекламы потому что как мне с этой кучей людей работать кто эти люди какой у них возраст какого они пола я уж не говорю про интересы и так далее то есть собрать вот этих всех людей в одну кучу это самое неправильное решение потому что это будет очень неэффективно вот это какая то общая амортная масса работать с которой будет крайне сложно вот этих людей нужно сегментировать по отдельным целевым группам я сейчас это буду и делать но вторая техническая причина она заключается в следующем у контакта есть ограничения по количеству сбора поэтому если вы скинете в окошко smm комбайн только одну вот эту адресную строку, то никогда вы не соберете даже не то, что половины, а десятой части вот этих людей. То есть заработают ограничения в контакте. Поэтому, если хотите собрать максимальное количество людей, вот приближающее вот к этой вот цифре, вам необходимо общую массу людей разбивать на части, то есть проводить сегментацию. Делать это можно разными способами. Конечно, самый простой способ, если у вас очень много людей, это, например, выбрать вначале из этой массы женщин. Видите, ровно половина, да? Затем, опять же, я не смогу собрать всех женщин. Самый простой вариант еще – сегментировать вот эту массу это бить этих женщин по возрасту ну например женщины от 14 до 15 лет видите 13 тысяч человек вот беру вот эту вот выдачу и уже кидаю ее в комбайн беру следующий кусочек от 15 до 16 лет и опять же копирую адресную строку далее от 16 до 17 лет и так далее то есть я собираю свою целевую аудиторию по кусочкам. Для меня это и требуется, потому что мне необходимо будет писать сообщение людям возраста от 14 до 17 лет, возраста от 17 до 21, это разные целевые группы. Затем мне необходимо будет писать от 21 до 25 и затем от 25 до 30 лет. Вот на такие вот куски я и разбиваю свою целевую аудиторию. То есть школьники, выпускники, студенты, молодые мамы. Для меня это разные целевые аудитории, я их, естественно, буду собирать в отдельные группы. Сейчас я попрошу SMM-комбайн собрать мне девушек возраста от 14 до 17 лет, живущих в городе Воронеже. Все необходимое я скопировал в окно программы SMM Combine. Конечно, для того, чтобы заработал парсинг, Программа у вас должна быть настроена. Но настройки программы были посвящены наши первые инструкции. Сейчас у нас программа полностью настроена. Что еще вы можете указать в парсинге людей? Значит, кнопочка Open конечно позволит вам загрузить вот эти вот строчки из какого-то текстового файла. То есть вы можете вначале подготовить эти строчки, сохранить какой-то текстовый файл и затем их из текстового файла загрузить. Можете делать как я: прям непосредственно вставлять строчки из поисковой выдачи в это окошечко далее вы можете конечно поставить опцию сейчас на сайте это конечно можно сделать непосредственно при выборе людей то есть можете поставить опцию сейчас на сайте при поиске в самом контакте если вы включаете опцию «Сейчас на сайте», вам будет доступна еще одна опция, через что сейчас люди вышли в контакт. Это с браузера, с стационарного компьютера, с телефона или, например, с какого-то там приложения. Вот включать опцию «Сейчас на сайте» есть смысл, если вы планируете затем по результатам парсинга рассылать личные сообщения, и чтобы сразу же быстро получать какую-то ответную реакцию от людей. А если вас интересуют, например, люди, которые пользуются мобильными телефонами, и вы высылаете какую-то информацию, связанную с мобильным трафиком, интересно именно пользователям мобильных телефонов, ну, какой-то новый гаджет интересный, да, то вы можете, конечно, еще уточнять, что вас интересуют люди, которые сидят сейчас с телефона. Здесь нет возможности уточнить, с какого телефона, но хотя бы так. Я не буду ставить опцию сейчас на сайте, меня интересуют все. Девушки от 14 до 17 лет, проживающие в городе Воронеже, пользующиеся контактом. В зависимости от того, что вы планируете делать с этими людьми, вы, конечно, можете уточнить, что вас интересуют только пользователи, у которых открыты стены. Возможно, в дальнейшем вы будете делать рассылку по стенам этих пользователей. Но очень важно, конечно... Особенно, если вы планируете этим людям рассылать личные сообщения, включить опцию с открытыми личными сообщениями. Я, естественно, этим всем людям буду слать личные сообщения. И, конечно, меня интересуют только люди, у которых возможность получать личные сообщения доступна. Вот это настройки, связанные с поиском. Но тут все очень... С моей точки зрения понятно и очень логично. Для того, чтобы шел парсинг людей, вам необходимо использовать аккаунты. но ну, Мы с вами аккаунты купили и аккуратненько сложили их на диск С моего компьютера в папочку «Спам ПВК». Я сейчас этот файлик открою, перехожу на диск С, выбираю «Спам ПВК» и вот мои аккаунты куплены 28 декабря. Аккаунты подключил. Дальше. Настраиваем количество потоков, но у меня тут мало аккаунтов, всего лишь 10, поэтому количество потоков я уменьшаю, ну, например, до 3 и мне спешить особо некуда. И задержку сделаю побольше для того, чтобы не убивать аккаунты. Конечно, парсинг не блокирует полностью аккаунты, но если сделать небольшую задержку и увеличить значительное число потоков, то аккаунты могут быть заморожены для выполнения функции парсинга. Все, все настройки для парсинга людей сделаны. Кого ищем, какие аккаунты используем, сколько каналов. Искать на, сейчас на сайте эту опцию я не включил. И меня интересуют только люди с открытыми личными сообщениями, потому что в дальнейшем я им буду отправлять личные сообщения. Нажимаю на кнопочку старт и пошел процесс. Я поставлю на паузу и подожду пока процесс парсинга закончится. Итак, процесс парсинга закончен. Обработано 100% людей. В базе собрано 28 тысяч. Я вот после окончания ролика еще больше разобью эту поисковую выдачу и сделаю это используя критерий школы потому что меня вообще то не очень интересуют люди живущие в воронеже в районах которые очень далеки от нашего офиса поэтому меня конечно в первую очередь интересуют люди из моего района найти таких людей я решил по простому я нашел список школ которые находятся в моем районе и просто Буду выбирать нужную мне школу и, видите, количество людей будет сокращаться в несколько раз. Да, конечно, это приведет к тому, что у меня вот этих строчек будет значительно больше, но в результате я соберу всех людей, то есть соберу по максимуму людей проживающий в городе Воронеже и еще в моем районе. То есть я отсеку людей, которые мне в принципе не нужны, чтобы не тратить на рассылку по этим людям ни деньги, ни времени. Да, кому-то может показаться процесс сбора целевой аудитории достаточно нудным и долгим, но лучше на это потратить время, чем тратить время и деньги на рассылку сообщений людям, которые в принципе как бы вам не нужны, которые не являются вашей целевой аудиторией. Потому что спам все-таки это дорогое удовольствие. Но в заключение я вам покажу, как выгрузить результаты парсинга, где их искать и что я бы вам рекомендовал с ними делать. Итак, я нашел часть людей, которые проживают в Воронеже и соответствуют критерию девушки от 14 до 17 лет. Перехожу в раздел «Экспорт», выбираю «Парсинг людей». Вот здесь нужно правильно выбрать ту операцию, результаты которой вы хотите экспортировать. Экспортировать можно в четырех форматах. Я вам рекомендую экспортировать в формате TXT. Это наиболее удобный для дальнейшей работы формат. Выбираю TXT и нажимаю «Экспорт». Пошел «Экспорт людей». Экспортируется папочку, которая называется экспорт. Папочка будет называться парсинг людей в формате TXT. Экспортировано 28 тысяч строчек. То есть 28 тысяч аккаунтов, соответствующих моему ключевому запросу. Значит, я перехожу на диск C, выбираю папочку, где у меня лежит программа SMM Combine. Вот она она. Ищу папку экспорт. Эта папка, как я уже говорил, написана на английском. Вот папка экспорт. Хотя программа называет ее по-русски, видите? Ну ничего страшного, выбираю экспорт. И вот папочка, которая называется парсинг людей. В папке, которая называется колонки, собрана вся информация по девушкам от 14 до 17 лет, проживающим в городе Воронеже. То есть собраны адреса их страниц ID, собраны их скайпы, собраны их твиттеры. Собраны инстаграмы, фейсбуки, если кто-то указывал веб-сайт, их веб-сайты. Собраны телефоны, собраны их имена отдельно, фамилии и отчество. Вот что я сейчас сделаю. Я вот эту вот папочку, парсер людей, я ее сразу же переименую. Напишу девушки, Воронеж. 14-17 лет. Для чего я это делаю? Для того чтобы при следующем поиске людей, например, следующими я могу выбирать уже теперь парней в диапазоне от 14-17 лет. Они также будут экспортированы у меня в папку экспорт, также будут экспортированы в папку с названием парсер людей. И если в этой папочке уже будет папка с таким же названием, произойдет конфликт. То есть вам придется либо очищать базу при экспорте, ну а лучше поступать так, как это сделал я. Но это и удобнее для дальнейшей работы. Вот я собрал свои результаты, своей работы. На этом о парсере людей у меня все. В следующих роликах я расскажу, как собирать сообщество, как собирать участников сообщества и как собирать друзей. Большое спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите их под этим видео.